И сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Напомню, что евангелистами мы называем тех святых апостолов, которые написали для нас Евангелие. Книгу, в которой рассказывается о Рождестве, земной жизни, учении, страданиях и воскресении нашего Спасителя, а также вознесении Его на небеса. Сегодня речь пойдет о жизни святого апостола-евангелиста Луки, чью память Русская Православная Церковь отмечает 31 октября. Святой евангелист Лука родился в сирийском городе Антиохия. Его родители были римляне, язычники, принявшие иудейскую веру. То есть о таких люди говорили, что они прозорелиты то есть были язычниками, которые пришли в иудейство. Родители были людьми весьма богатыми и позаботились о том, чтобы дать сыну очень хорошее образование. Тем более у них для этого были все возможности. Антиохия в те времена была цветущим, богатым городом, в котором как нигде процветали науки и искусство. Лука получил очень хорошее медицинское образование. Освоил несколько иностранных языков, в том числе греческий, арамейский родной язык Спасителя, римский и некоторые другие. Причем знание его греческого языка современниками признавалось впоследствии лучше. Кроме того, Лука был художником. Все его знания впоследствии пригодились для проповеди Слова Божия. Перед юношей открывались большие перспективы. Он мог сделать, выражаясь современным языком, очень хорошую научную карьеру. Но когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса Христа распространился из Галилеи по всей Сирии и всем окрестным местам, тогда Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где Господь Иисус Христос сеял семена своего спасительного учения. Семена сии нашли благодатную почву в сердце Луки и принесли здесь стократный плод. Святой Лука стал искренним последователем учением Господа и в был удостоен принятия в лик 70 апостолов Христовых. И получив от Господа напутственное наставление и власть творить чудеса, стал ходить в пред лицем Господа Иисуса Христа, проповедуя о наступлении Царствия Божия и уготовляя путь Христу Спасителю. В последние дни земной жизни Господа, когда с поражением пастыря рассеялись и овцы его стада, святой Лука находился в Иерусалиме, сетуя и плача о Спасителе, приявшем вольное страдание, Вероятно, во время распятия его, в числе прочих, знавших Иисуса, стоял и Лука, издалека и со скорбью взирал на распятого. Но вскоре скорбь его обратилась в радость, ибо воскресший Господь в самый день своего воскресения утешил Луку, удостоив его своего явления и беседы, о чем с особенной подробностью и живостью сообщает сам Лука в своем Евангелии. Скорбя о смерти своего учителя и недоумевая относительно его воскресения, о котором ему сообщили жены мироносицы, шел Лука с другим учеником Господа Клеопою из Иерусалимовы Маус. И по дороге в это селение удостоился стать спутником того, кто есть путь, истина и жизнь. Оба ученика шли и разговаривали друг с другом когда к ним приблизился сам Иисус и пошел с ними. Господь явился им, по сказанию евангелиста Марка, в ином образе, а не в том виде, в каком они знали его прежде. Кроме того, по особому устроению Божию глаза их были удержаны. То есть Господь так сделал, что они его не смогли узнать. Они подумали, что с ними идет один из богомольцев – ходивших на праздник Пасхи в Иерусалим. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» – спросил их Господь. На это Клеопа сказал, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» – снова спросил Иисус. «Что было с Иисусом Назарянином?» – сказали они в ответ, «который был пророк» сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, продолжали свою речь ученики, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но совсем тем уже на третий день ныне, как это и произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его,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 Христос Господь из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. Так, беседуя с Господом, ученики незаметно приблизились к Имаусу. И так как им была приятна беседа, а их спутник намеревался, по-видимому, идти дальше, то они стали просить его остаться с ними. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», — говорили они ему. И он вошел в селение и остановился с ними в одном доме. Когда же он возлег с ними во время вечери, то есть ужина, то, взяв со стола хлеб, благословил, преломил и подал им. Как только Господь совершил это, ученики тотчас его узнали. По всей вероятности, это действие Господь и прежде совершал пред учениками, А кроме того, они могли признать его по тем язвам от гвоздей, которые заметили они на его руках. Но в это время Господь стал невидим для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Желая поделиться своей радостью с другими учениками Господа Иисуса Христа, Лука и Клеопа тотчас же встали из-за ужина и отправились в Иерусалим. Там нашли они собранных в одном доме апостолов, и других учеников. И, конечно, сейчас же возвестили им, что Христос воскрес, и что они видели Его и беседовали с Ним. Апостолы же со своей стороны утешили их, сказав, что Господь воскрес воистину, и явился Петру. Затем Лука и Клеопа подробно рассказали апостолам обо всем, происшедшем с ними на пути, и о том, как они узнали Христа Господа в преломлении хлеба. Во время этого разговора Внезапно среди апостолов явился сам воскресший Господь, преподал, преподал им мир и успокоил их смущенные сердца. Для уверения же тех, которые думали, что видят перед собой только призрак своего умершего учителя, Господь показал язвы от гвоздей на руках и ногах своих и вкусил пищи. Евангелист Лука здесь снова удостоился слышать от Господа, разъяснение всего, что сказано о нем в Священном Писании Ветхого Завета и получил дар разумения Писания. После Вознесения Господня святой Лука пребывал некоторое время вместе с другими апостолами в Иерусалиме, но потом, как говорит предание, отправился на свою родину, в Антиохию, где уже было много христиан. По дороге туда, он проходил с проповедью город Севастия, где находились нетленные мощи святого Иоанна Предтечи. Уходя из Севастии, святой Лука хотел было взять их с собой на родину, но тамошние христиане, усердно почитая Крестителя Господня, не позволили Луке взять святые мощи его. Тогда он взял от них правую руку, под которой некогда преклонил главу свою Христос, приемле крещение от Иоанна. С этим бесценным сокровищем святой Лука прибыл на свою родину к великой радости антиохийских христиан. Отсюда удалился он только тогда, когда стал спутником и сотрудником святого апостола Павла, который, по сказанию некоторых древних писателей, приходился ему даже родственником.